«Здравствуйте, посетители палаты Немиркин! С возвращением! Влюблены ли вы в кого-то? Вам кажется, что они едва знают о вашем существовании? Нет проблем! Чтобы помочь вам с этим, вот семь вещей, которые заставят вашего избранника обратить на вас внимание. Первое. Имейте чувство юмора. Все любят смеяться. И немного чувства юмора помогает в этом. Исследователи из Университета штата Иллинойс и Университета де Пола обнаружили в своем исследовании» что когда вы используете юмор, при первом знакомстве со знакомым, у этого человека больше шансов понравиться вам. Они даже обнаружили, что участие в забавных заданиях может повысить романтическое влечение. Поэтому, если вы хотите привлечь свою вторую половинку, попробуйте пошутить пару раз, и другие могут просто влюбиться в ваше чувства юмора. Второе. Покажите, что они вам нравятся. Вы когда-нибудь слышали о взаимности притяжения или взаимной симпатии? Это психологический термин, используемый для описания того когда человек начинает испытывать влечение к кому-то. Только после того, как узнает, что он нравится этому человеку. В исследовании 1959 года, опубликованном в журнале Human Relations, испытуемым из группы говорили, что определенные люди в их группе, скорее всего, понравятся им. После группового обсуждения испытуемые сообщили исследователям, кто им больше всего понравился. Можете ли вы угадать, кто им понравился? Да, испытуемые выбрали людей которые, как им сказали, изначально им нравились. Итак, если вы восхищаетесь кем-то и хотите, чтобы он обратил на вас внимание, внушите им мысль о том, что они вам нравятся. Это может заставить их начать думать о вас больше. И, следовательно, вы станете нравиться им в ответ. Номер три. Научитесь играть на музыкальном инструменте. Думаете освоить музыкальный инструмент? Исследование 2014 года показало, что те, кто умеет сочинять и играть сложную музыку, считаются более привлекательными для женщин. По словам ведущего исследователя из Университетского колледжа Дублина, способность создавать сложную музыку может свидетельствовать о развитых когнитивных способностях. Далее они утверждают, что, следовательно, женщины могут получить генетические преимущества для потомства, выбирая музыкантов, способных создавать более сложную музыку в качестве сексуальных партнеров. Возможно, сейчас самое время, чтобы освоить гитару, на которую вы положили глаз. Время для сиренады. Номер 4. Заведите домашнее животное. Если вы подумывали о том, чтобы завести домашнее животное, вы на правильном пути не только по одной причине. В 2018 году два французских социальных психолога решили провести эксперимент. Они попросили молодого щеголеватого француза по имени Антуан подошел к 240 случайно выбранным женщинам, чтобы попросить у них номер телефона в надежде на свидание. К половине женщин подошел только Антуан. К другой половине Антуан подходил с очаровательной серой собакой по кличке Гвенду. Небольшие 10% женщин дали Антуану свой номер телефона, когда он был один, но шансы Антуана увеличивались до 30%, когда Гвенду была его второй половинкой. Вероятно, это объясняется тем, что наличие домашнего животного показывает, что вы можете справиться с ответственностью, что вы заботливы, преданы, а собака просто очень милая. Нужны еще доказательства того, что домашнее животное сделает вас более доступным. В исследовании, проведенном Университетом Невады в Лас-Вегасе, антрополог Питер Грей обнаружил, что 36% мужчин и 35% женщин больше нравятся те, у кого есть домашнее животное. Если вы возьмете на воспитание животное, ваши шансы только возрастут. 49% мужчин и 64% женщин больше привлекает тот к тем, кто приютил домашнее животное. Кроме того, если вы не любите домашних животных, данные для вас не очень хороши. 54% мужчин и 75% женщин сказали, что не стали бы встречаться с человеком, который вообще не любит домашних животных. Если вы хотите привлечь внимание своего избранника, вы будете казаться более привлекательной, если рядом с вами будет пушистый друг. Номер пять. Проявляйте уверенность и используйте открытый язык тела. Вы когда-нибудь слышали, что уверенность – это ключ к успеху? Так вот, проявление уверенности может стать ключом, чтобы заинтересовать вашего избранника. Проявление уверенности часто считается привлекательным. Почему? Как правило, люди хотят быть уверенными в себе. Поэтому уверенность в себе вызывает восхищение. Один из способов выглядеть более уверенным – это показать открытый язык тела. Держите грудь и туловище более открытыми и старайтесь не скрещивать руки. Закрытый язык тела может создать впечатление, что, что вы не готовы или просто не хотите разговаривать. И помните, доступность является ключевым фактором в том, чтобы дать вашему избраннику шанс заговорить с вами. Номер 6. Выбирайте глубокие разговоры вместо светской беседы. Исследования, проведенные в Гарварде, показали, что глубокие разговоры и содержательные разговоры о себе могут помочь активизировать те же области мозга, как вкусная еда или секс. В исследовании говорится, что в течение 45 минут пары испытуемых выполняли задания по самораскрытию и задания на построение отношений, которые постепенно увеличивались по интенсивности. Первое исследование показало, что близость после взаимодействия была выше при выполнении этих заданий по сравнению с аналогичными заданиями на светскую беседу. Итак, вместо того, чтобы говорить о дожде или тучах, может быть лучше углубиться в эти интересные дискуссии со своим избранником. И номер 7. Будьте лидером. Представьте себе, что вас только что назначили в группу для следующего группового проекта, и ваш возлюбленный оказался в той же команде, что и вы. Это ваш шанс привлечь их внимание. Если вы хотите, чтобы они обратили на вас внимание, добровольно станьте лидером. В исследовании 2014 года ученые изучали, влияют ли чувства по отношению к другим людям, влияют на восприятие привлекательности других людей. Разбив испытуемых на группы, они обнаружили, что подчиненные оценили своего лидера группы как значительно более привлекательного, чем лидеров, не входящих в их группу. Таким образом, даже если нет роли лидера группы, будьте более активны в своем проекте, направляйте следующий групповой проект Подбрасывайте идеи, учите других. Есть много способов, которыми вы можете доказать, что вы способный и очевидно привлекательный лидер группы. Итак, воспользуйтесь ли вы чем-нибудь из этого? Чтобы заставить своего избранника обратить на вас внимание? Если да, то какие? Будете ли вы заводить нового питомца? Поделитесь с нами в комментариях ниже и расскажите нам, что из этого сработало для вас. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом.